Итак, сегодня 2 ноября, тема нашей живой встречи будет представление на седьмом международном форуме Blockchain Life 2021 нашей компании в ЭКО, да, и нашей бирже Galaxy. Хочу представить вам моих друзей, моих партнеров по компании, да, по бизнесу. Это Алексей Корешков и Андрей Смородин. Это два таких локомотива, которые продержали со мной оборону на стенде, плечом к плечу, да, бок о бок, э, очень чувствовал от них поддержку, понимание, взаимопонимание, что не так э, немаловажно, вот, и ну, давайте начнем обсуждать, да, чат не будем, наверное, закрывать, потому что проведем такой брифинг в стиле вопрос-ответ, может, у кого-то будут какие-то вопросы по самому форуму, но так, начнем, просто поделимся своими впечатлениями. Для нас это было новое для всех троих, да, вот, которые присутствуют сейчас, ребята, здесь. Э, тема интересная, тема зажигательная. Мы привезли оттуда море э, настроения, кучу эмоций, да, и такой заряд энергии, чтобы двигать нашу тему именно в блокчейн-технологиях, в теме э, криптовалют. Ребята, ну, может, что-нибудь расскажете, а я потом подключусь, это а как-то я один все время начинаю, говорю, говорю. Ну, давайте в этот раз я тогда что-нибудь скажу для начала. Давай. Вообще, как бы, хочу прям вот порадоваться за наше сообщество, что первый раз мы вышли на такого уровня мероприятия, достойно отстояли. Спасибо всем тем, кто нам помогал, кто душой был с нами, кто в ленте. Был еще такой приятный момент, когда в чате по форуму, по нашему сообществу, кто-то из партнеров написал, зашел, говорит, не помню, какая сеть, это в принципе, ну, не принципиально. И говорит, смотрю ленту, и в ленте все только о нашем сообществе по форуму блокчейн. То, что мы принимали, так сказать, бой на месте, но за нашими плечами наши партнеры нас поддерживали. Это прям все чувствовалось, и прям все прошло налегке. Я хочу сказать, что вот, находясь на форуме лишний раз, я убедился, что мы находимся в нужном месте. То, что вот в совокупности делает Искандер, вот эти вот все идеи, которые мы все совместно воплощаем, но суть в том, что получается, тут нельзя сказать, что делает либо Искандер, либо кто-то один, именно все вместе. Получается, Искандер делает техническую часть, а мы все это продвигаем. И вот сколько на форуме к нам подходило с других компаний-партнеров, сколько там новыми, и нам пытались все предложить кто-то что-то, но самое интересное, что почти все это у нас уже либо есть, либо есть в планах. И получается, что люди только об этом думают, начинают только об этом развиваться. А мы в этом направлении не идем. Единственное, что мы идем планомерно. Не надо никуда бежать. Не надо никуда бежать. Надо просто постепенно развиваться, как нам, в принципе, наш капитан Искандер и говорит. Он нам все как бы э, четко по полочкам всегда говорит и подсказывает. <клых> Суть в том, то, что в нашем мире уже вытесняют э, бумажные простые деньги, вытесняют их, точнее, вытесняют уже цифровые деньги криптовалюта. И как бы, э, ну как, это все понятно, потому что, во-первых, что э, самое такое э, эффективное, это... Быстрые переводы, что были, и как бы безопасные. И именно вот эта технология блокчейн, она все это дает. Соответственно, получается, мир все больше и больше начинает интересоваться этой индустрией. Получается, кто видел стенды даже на нашем, на форуме наш стенд, он очень так интересно был сделан, то, что по нему видна вся эволюция компании. И даже те, кто пришел в компанию относительно недавно, могут посмотреть этот стенд и убедиться, что все, что говорили, вот оно все и есть. Получается, как с динозавров начали, и мы как бы и не маленькие, и мы уже небольшие, мы, наверное, как-то ближе к подросткам. И вот сколько партнеров подходило разных компаний, кто просто люди подходили, они просто вот слушают. И мы даже вот сегодня с Андреем созванивались, что мы настолько получилось четко вот это вот все рассказывали, и так четко у нас все в компании, что даже у людей вопросов не оставалось, что, как сказать, даже не на ком было отрабатывать возражения. Поэтому как бы надо вот это вот все ценить. Огромная просьба, чтобы на следующий форум, который будет в апреле, пришло как можно, приехало как можно больше партнеров, Потому что чем больше нас будет, тем больше и масштабнее нас будут видеть. Хотя и в этот раз в начале форума была такая ситуация интересная. Проходят пару человек и такие, о, это века, о, они работают, они живые. Да, мы живые. Если нас раньше видели только в интернете и слышали, нас увидели на форуме, и получается, что настолько уже люди привыкли, что то перестает работать, то перестает работать что для них уже удивительно. А когда еще люди слышали, что нам в феврале будет три года, и как бы мы такой путь прошли, и еще такие у нас амбициозные цели, прям, ну, все, у них вопросов не возникает. Получается, на стадии презентации мы отбиваем сразу все возражения. Поэтому, как бы, Ой, я вообще прям так рад, это был первый мой форум. Извиня, я ворвусь в разговор. Вот мы стартовали именно на форуме Blockchain Life с хороших позиций, потому что, как вы знаете, вы все участники да, бизнеса в сети и видели вот это скамовое лето, да, которое началось, в принципе, с весны, да, и осень, скамопадов, когда выбивались пачками проекты, выбивались сообщества активы рушились да, у многих и форум, вот 7 форум международный он начался именно с таких плов что нас осталось здесь практически ну, 90 процентов кто здесь был ранее их уже просто не существует и представляете именно вот в такой момент мы выходим мы заявляем о себе что мы вот здесь и у нас за плечами богатая история на протяжении двух с половиной лет у нас, да, были взлеты, были падения какие-то, но вот стенд был настолько правильно подобран, да, именно информационно, как бы он помогал работать, помогал объяснять. И люди слушали, и в принципе они были согласны со всеми нашими взлетами, со всеми нашими коррекциями. Всему было объяснение какое-то, да, вот, например, и тому же росту курса в определенный момент, и почему курс потом упал, да, это все было объяснено именно тем, кто выходил из сообщества, кто заходил. И мы правильную тактику выбрали. Мы показали самый главный наш актив, это нашу историю и наше сообщество, развитие нашего сообщества. И также мы параллельно презентовали блокчейн 2.0. Но как мы презентовали? Мы сказали то, что мы на следующий форум уже выйдем с готовым продуктом, который удивит многих. Причем вот эти наметки, которые давал нам СНДР, с ними ну, практически все соглашались и всем нравилось. И я, честно говоря, думал, что будет какой-то ну, скрытый какой-то юрничество, да, ну как бы обычно там на форумах бывает, хочешь пройтись по стендам, да, с кем-то там подшутить, там подстроить или еще что-нибудь. Нет, все адекватно слушали и воспринимали идеи наши и наше движение как серьезную, серьезную такую заявку на победу, потому что есть чем считаться. Сообщество показало себя в разных ситуациях, и в сложных, и в хороших. И даже вот сейчас, когда коррекция идет именно в самом сообществе, я не, не имею в виду курсы там, по активам, а в самом сообществе с людьми, это, в принципе, такой момент, который нужен для любого общества. Это очень полезно, полезно именно понять, кто ты, с кем ты и как мы дальше будем идти. Потому что дальше то, что нам готовит Эскандер, как бы немногие ну, как будут готовы принять это все. да, Но это серьезные вещи, это серьезный бизнес, который позволит реально заработать серьезные деньги. Потому что все, что до этого было, я так смотрю обратно. Я считаю, что это было как разминка, как становление. И вот, вот эта заявка наша, то, что мы выступили на форуме и заявили именно в такой момент, что мы здесь, мы есть, и мы идем дальше, и мы вам презентуем э, нечто большее, что, чем вы можете ожидать. И люди готовы. Мы подготовили почву, понимаете? Потому что э, блокчейн 2.0 сам по себе себя он не двинет. Да? Его придется точно так же двигать нам. И мы уже вот этот э, камушек фундаментальный заложили. А то, что делает «Искандер» сейчас, да, как бы мы уже готовы принять и готовы двигать дальше. Но на самом деле люди были поражены нашей активностью в сообществе. То, что вот эти проекты, которые вырабатывались с той же коммуникацией и сообществом «Призен», да, потом проекты, которые привлекали сетевые какие-то компании, все это нравилось им, и все соглашались, что именно так и надо развиваться, когда вы хотите быстро какой-то рост создать. Единственное, просто нам надо все вместе управлять этим, да, управлять настроением внутри сообщества, потому что люди подходили к нам, это были представители других каких-то комьюнити, да, других криптовалютных сообществ, они постоянно хотели у нас что-то узнать, чтобы мы поделились с ними опытом, чтобы мы поделились какими-то идеями о новом продукте. да, Вот это вот немаловажный момент. Очень хорошо, что Искандер как бы держал нас ну, на таком на сухом пайке да, с информацией по блокчейн 2.0, потому что ну, обстановка располагала такая, делиться информацией со всеми, и наверняка какая-то утечка произошла. Но нельзя, нельзя на такие форумы выносить то, что мы готовим, потому что там открытым текстом ребята говорили, да, мы здесь ищем идеи. Мы здесь ищем идеи, чтобы проецировать потом нас в какой-то комьюнити, на свое сообщество. И вот слава богу, что у нас был такой да, информационный голод относительно нового нашего продукта. Но зато мы прекрасно представили все наши проекты. Очень много людей, которые заинтересовались именно сегодняшним положением дел в компании. да, Именно сегодняшними проектами, такими как Бинар на котором можно зарабатывать. Им понравилась идея, то, что для MLM-составляющего у нас выделено один актив, один коин, да, а для нашей глобальной цели, как Marketplace, да, Puzzle Market, мы выделили совершенно другую монету, совершенно другой актив, миссию которую мы проводили на протяжении двух с половиной лет, да, вот, им заходила тема и самим Puzzle Market, хотя я думал, будет какой-то скептицизм, какие-то там ну, как, ну, образно говоря, там, подколки, да, типа, зачем это надо, вон, на Авито, там, или ну, грубо говоря, amazon практически никто не пользуется, да, и, в России, да, ну, как бы можно им пользоваться, да, тем более, что говорят, да, вот он там перейдет на блокчейн на свой, но э, те аргументы, которые мы им противоставляли, они, ну, заставляли их соглашаться с нашей позицией, что действительно, да, надо, действительно, это хорошая стоящая идея, Потому что многие из нас, ну как, мы под ногами не видим то, по чем ходим, понимаете. Многих из нас глаз замылен здесь уже, да. А людям, которые ну, далеки были от нашего комьюнити, далеки от нашего сообщества, эти идеи, эти направления, эти движения, то, как мы это делаем, оно заходило на ура. И это было приятно. Почему мы приехали оттуда полны силы и энергии? Потому что ну, мы как бы от них опылились вот этим, ну как, энтузиазмом каким-то, даже так сказать, да когда ты человеку рассказываешь идею, а он тебя слушает реально ладно бог с ним там он хочет там к себе это что-то частично твой опыт забрать да Но все равно до него доходит он не ерничать над тобой не подкалывает ни в чем Ну это, это многого стоит да? дорогого стоит и у нас это все есть с нами общались уже как со старожилами какими-то форма да хотя люди вот первый раз нас видели но История, которая вот у нас есть, ее, ей надо дорожить, ее надо ценить. Благодаря ей мы шикарно представили себя, и я хочу сказать, больше нас ждут уже на следующем форуме, там, да, потому что ну, как бы заявка есть, заявка красивая. За нашим стендом было не скучно, все это проходило в нормальной, в такой рабочей обстановке, позитивной обстановке. Конечно, жалко, что мало наших было партнеров, но вот... Приехала там, единица да, смогли себе позволить. Я понимаю, что и пандемия, как бы вот приближающийся на тот момент локдаун, сыграли такую роль не очень хорошую, и все так суммурно, и форум сам перенесся на один день вперед, да, получается, точнее, ранее, все это сыграло какую-то роль, но все равно форум состоялся, и это был наш дебют, и мы на нем реально красиво выступили. Жалко, что. Ну, почти все из вас не видели это все да ну я думаю что мы повторим это не крайне наш форум да не крайне наш дебют где-то на каком-то из форму вот так что давайте вместе вместе строить историю вместе и построим те же самые курсы и активы построим да поэтому как бы, это все дело наших рук понимаете можно ждать любую технологию технология готовится но ребят здесь и сейчас на нас смотрят и нас воспринимают как серьезных игроков, поймите правильно. С нами многие там хотели и коллаборационироваться, но нам не надо уже это. У нас даже пройден опыт получился вот с тем же самым призвектором, да, как бы мы со всей душой были открыты, да, на объединение. Как-то ну, как вот такой опыт получился, ну, не совсем как бы удачный, да, на тот, который рассчитывали. Вот, но это было прежде всего дело рук всех команд, всех структур и всех сообществ. Ну, в одиночку тянуть один проект невозможно, правильно? Вот, поэтому, как бы, благодаря именно вот этому опыту нам было о чем с людьми говорить. Мы реально могли что-то посоветовать, реально от нас могли услышать что-то, как бы то, что люди хотели сделать, а мы уже это прошли вот или как они видят мы могли посоветовать как у нас это было вот и большое спасибо искандеру что действительно он создал такую экосистему которая нас подготовила она ну как она нас воспитала понимать именно для таких мероприятий тоже кстати хотя да я не скрою у меня как бы с технической частью в отношении блокчейна я не могу сказать что я там супер трейдер да или там гений мысли по построению блокчейнов ну вот этот опыт, вот эта практика вся в нашем комьюнити, она позволила нам достойно представлять нас и достойно выглядеть нашему сообществу. Вот как-то так. Ну, может, Андрей что-нибудь еще добавит? Добрый вечер. Как слышно? Слышно хорошо? Отлично. Никогда не думал, что буду представлять нашу компанию, комьюнити, активы на блокчейн лайф получилось два в этом году два раза я был в этом форуме в первом году первый раз в этом году я был просто как зритель да и изучал смотрел Но второй раз получилось вот как получилось спасибо за такую возможность что чтобы хотелось, ну, хотелось бы сказать о форуме и хотелось сказать о нашем представлении нашей компании, да, как много было сказано. Очень интересные вопросы, которые люди задавали, они как будто бы и шли, вот подходили к стенду и чувствовали, что там они получат ответы на свои вопросы, Потому что многие стенды представляли себя, если вы знаете, как развивается индустрия, то сейчас интересные игровые всякие темы, геймы по-английски, может, неправильно я сказал, но это NFT. И люди спрашивали, интересовались, а можем ли мы на вашем блокчейне что-нибудь реализовать? Я говорю, будь как раз по адресу. Вам нужно немножечко подождать еще полгода. мы Представим вам все возможности, что вы можете реализовать. То есть у людей были вопросы по поводу торговли. да, Как в реальном секторе экономики, как можно в реальном секторе экономики расплачиваться, как можно покупать что-то, продавать. И тут был ответ. И очень много ответов было на вопросы людей. И даже если у нас не было этих ответов, то по правую руку от нас стоял уважаемый человек Максим Юдичев со своей командой, с биржей которому мы отправляли и там он отвечал на эти все вопросы. Это была такая классная поддержка, симбиоз такой, что в нашем комьюнити есть уже криптовалютная биржа, да, собственная биржа, которая там нерисованные объемы. Ну, об этом максимум просто. Но мы с гордостью об этом говорили. Что вот, посмотрите. Людей это очень приятно удивляло, том что есть уже продукт, который действительно работает. И на подходе такой продукт, о котором говорит эстендер, который нужен сейчас, вот нужное время да, для, для все вот сообщества энтузиастов, для сообщества для людей, которые будут оцифровку, вот, токенизацию, которые ищут возможности с кем коллаборироваться, с кем сотрудничать. И вот, есть и настоящее, и есть будущее. И это вдохновляет на самом деле, что большая экосистема, которая сейчас развивается, и цель, конечно, она нужна потребителю. То есть рынок, обратная связь у людей, которые там находятся, они с разными вопросами, но ты понимаешь, что на все вопросы ты можешь дать ответ внутри нашего внутри нашей этой системы где-то неполноценно пока да потому что невозможно реализовать эти моменты технически не позволяют сделать нам блокчейн который который мы ждем но люди в большом предвкушении будут и я надеюсь что будет еще такая возможность уже представлять этот продукт вместе с его создателем да с нашим руководителем со стандартом. Очень было бы, конечно, здорово в следующем году выступили с тремя стендами, с тремя продуктами. Это, это было бы, очень, очень супер. Я этого жду момента, честно говоря. Виталик сказал, что мы он приехал полной энергии, я приехал выжат. Я день просто, просто лежал плотням, вот насколько я отдался это так драйвово было там, но когда просто выходишь оттуда, даже говорить не было силы. Леша говорил, говорил, говорил, без остановки, я этого не мог делать. И сюда приехал, домой не было сложно. Тяжелая работа, энергия есть. Сейчас, да, мы когда общаемся, вчера на вечернем зуме, я восхищался тем, что я сказал о том, что как Искандер чувствует и видит рынок, вот как он видит далеко. Это это очень приятно, что руководитель может видеть, чувствовать то, что нужно дальше, чем мы, дальше, чем наши, вот Это меня очень сильно вдохновило, и я надеюсь в следующем году вот, с новым а вот Максим, да, присоединился. Максим да, давайте Максим, Максим Юдичев. Да, это да, руководитель нашей биржи криптовалютной Coin Galaxy, тоже. Активную поддержку нам в, проявляла на самом форуме, да, и мы опирались как бы, да, на стенд биржи, и девчонки у него там стояли, молодцы, да, все друг друга помогали, все друг друга вытягивали, и все, кстати, мы каких-то даже партнеров и будущих э, поставляли на бирже Coin Galaxy, и, возможно, будущих каких-то, не знаю, и, и идейных каких-то представителей или что-то в этом роде. Ну, Максим, самом, ну давай тебе деле... слово. На самом деле коллаборация была двухсторонняя, вот, потому что а, тоже, когда презентовали а, биржу, вот, а, тоже ссылались на то, что мы как бы не сами по себе, да, что мы являемся лишь частью да, инфраструктурной а, большого глобального сообщества, а, и все время приходилось так по стенке постукивать, вот, вот здесь, прям, за стеночкой вот, и она такая хлипенькая была, ну, там, этот баннер был натянут, ну, вот, и он не на плотную стенку был натянут, а, видимо, там рамка какая-то стояла, я все время боялся, что я буду стучать по стенке и проломлюсь туда к вам, поэтому, как мы изначально хотели, надо было там окошко... Да, мое плечо было просто, окошко в него стучать, там. чтобы можно было напрямую там это самое, подзывать там и просить помощи, да, вот, поэтому работали вот так вот, скажем так с двух стендов, да, там, каждый на друг друга ссылается, и вот как оно в реальности действует, да, то, что каждый проект, да, другой дополняет, вот так оно и на форуме было, да, то, что мы, во-первых, мы заняли в два раза больше площади, вот, то есть по-хорошему в этим, на какой-нибудь форум прикольнуться этих маленьких стендов под каждый проект взять, и выкупить целую линию, mm. <смех> устроить э, такой марафон, знаешь, когда в э, встречают там э, ну, представительные девушки там в костюмах, да, там с папочкой и вот ведут экскурсию, посмотрите налево, посмотрите направо и там на каждый проект свой стенд, вот это будет вообще огонь, такого наверное еще не было на форумах в вообще наверное. <смех> да, <смех> вот, ну в любом случае, да. Там Можно есть... и так, кстати, да, расписать <смех> маленькими стендиками, да. Хорошая идея, классная. Есть, есть что показать, вот, потому что, ну, из, скажем так, из всего того, что, было, ну, реально, как вот там эти все плазмы, там, да, как каждый там на своих плазмах что-то показывает, вот. И получается, ну, видно, что вот когда люди приехали ну, общаться, да, рассказывать про свой продукт, когда люди приехали просто постоять. Потому что, ну вот на наших двух стендах постоянно как движуха была там, ну, люди подходили, там что общались, вопросы задавали. А стенды, которые там ввалили, там я не знаю, там больше лимона, наверное, там, ну, вот которые на вид местах стояли, да. Ну, вот она как крепость такая стоит, как замок такой неприступный, вот такой неоновый, с неоновой подсветочкой и вообще тишина вообще. Ни никого вокруг нету, то есть было видно, что кто-то пришел просто для галочки, да, потому что у них, типа, крутой проект, а кто-то пришел реально работать. Вот, так что мы молодцы, мы классно себя показали, и я думаю, что дивиденды от этого, да, мы с вами в скором времени тоже увидим в виде расширения сообщества и общей узнаваемости бренда и нас в целом. Как-то так. Пока. А голос, да, голос вот у меня до сих пор хрипит. Ну да, и вообще, в скором устал да не восстановился да форум дал очень много знакомств очень много таких идей честно говоря сейчас перевариваем всю информацию систематизируем ее по полочкам потому что в процессе ну невозможно было как-то более-менее плотно познакомиться со всеми да и набирали ну, какие-то там визитки, да, какие-то контакты. И сейчас вот сидим, почему ты мало меня в чатах присутствует о, на сегодня, там вчера, там позавчера, да, когда мы дома. Э, ну, переваривают вот эту информацию, обмениваюсь уже дальше информация с теми компаниями, с которыми познакомились, потому что там есть люди, которые занимаются ликвидностью активов, повышением ликвидности этой очень много интересных идей, которые хотелось бы у нас реализовать, но вот сейчас идет такой взаимный обмен, они больше узнают о нас, и, соответственно, узнаю больше о них, чтобы уже дать какой-то готовый продукт после этого форума искандер, да, может быть, его заинтересуют не просто так как бы, накидать этих визиток ему контакта разбирается разбирать да, названия какие-то, может быть, полезно нам будет, а может быть, сейчас мы сварим с этого еще и какой-нибудь суп, который понравится и самому Искандеру. Да? Хотя все мы ждем с нетерпением нового блокчейна. Вот. Ну, может быть, давайте чат откроем, посмотрим, что люди хотят спросить. Потому вот. что как бы в голове, скажу честно, после такого форума, после такого мероприятия, в голове такая каша до сих пор присутствует. Но это такая приятная каша, да. Такие приятные эмоции. Сейчас просто надо все со временем как бы успокоиться, весь этот драйв адреналин в себе приглушить и ну, как бы встать на те риски, на которых мы <coughs> вот туда на форум прикатились. Информация будет да. постепенно и дозированно выходить в процессе обработки мозга. Да, да. Вообще как бы очень такой О. важный момент получился, то, что мы не два года назад вышли на этот форум, а именно сейчас то, что у нас пройден какой-то путь, поэтому как бы к нам относятся более серьезно. И вообще как бы получается то, что Искандер еще с первыми ребятами, кто пришел в сообщество, делился почти три года назад, мы видим, что на самом деле эти вопросы сейчас становятся все более и более актуальными. И как бы куда мы идем, это на самом деле очень актуальное, так скажем, направление, и это решит многие задачи. Сейчас у многих, ну вот законодательство, если наше взять, они вроде и не запрещают криптовалюту, но в то же время и не особо поддерживают, потому что они не могут полноценно ее управлять. И именно вот все, что сейчас делает, задумал Искандеры, мы все вместе делаем, это вот конечный итог пазл-маркет, это решает многие вопросы. Получается, вам не надо будет думать, что «а как мне это вывести?» А как, чтобы мне никто ничего не сказал, а как не заблокировали? Спокойно взяли, пошли и купили то, что вам надо. Потому что вот как бы вопросы иногда возникали у людей. А кто, кто на вашей площадке будет что размещать? Когда мы им говорили, что площадка у нас будет реализована, когда у нас будет миллион плюс в сообществе, и они сами говорили, ну да, тогда вы вообще всем интересно будете, к вам сами все будут приходить товары и услуги продавать, предлагать на вашей площадке, поэтому как бы сейчас именно э, вот этот момент, он э, момент становления, даже несмотря что нашему сообществу почти три года, даже я даже не знаю, не, нет какого, правильнее будет сказать не сообщества, а экосистема у нас идет экосистема, у нас есть свой коин, свой токен, своя биржа, свои проекты, свои э, пути добычи, и что самое интересное, я помню вот еще год назад многие там со стороны ой да вот Искандер так придумал да вот эти через коины заводить да что-то ерунду куда то придумал а что мы видим на сегодня вот этим всем пользуется основная масса получается то что мы пользовались уже полтора-два года назад другие только сейчас начинают этим пользоваться и это на самом деле очень радует то что мы идем даже не на шаг мы на приличном расстоянии впереди идем остальных, так сказать, наших собратьев по криптовалютам, вот по всему вот этому направлению. И как бы как хотелось бы или не хотелось кому-то, блокчейн-технологии, они ну, плотно входят в нашу жизнь. Даже нашему президенту и его секретарю понравилась эта технология, и он как бы хочет внедрять ее в систему выборов, Поэтому, кто еще не в курсе, уже тестируется цифровой рубль, это говорит о чем, что и на государственном уровне все-таки уже готовы принять эти технологии. У меня вот такое чувство было на форуме, да, вот если просто сравнить наше комьюнити с каким-нибудь из видов оружия, да, чтобы мы были такие вот четкие, жесткие, как автомат Калашникова, да, который вообще будет работать в любых условиях и действует на результат. А вот эти все соседние какие-то стояли стенды, они были, да, они были ну, как сказать, более вычурнее, более навороченные, более дорогие. Ну, все это такая была мишура ненужная. У нас все четко и по посуществует. Даже вот сам стенд, вот мы пользовались им, он был нам как помощник, потому что каждая точка в нем, она превратилась не просто в какое-то написание, он превратился в дорожную карту. Причем дорожная карта там не таких каких-то там планов наперед, а именно то, что мы сделали, то, что мы выполнили. И любая остановка на вот дорожной карте у людей, ну, как бы, заставляла слушать, и им было интересно, им заходило это, и они спрашивали, а вот это что, а вот это что. Я первый раз видел такую реакцию, потому что, ну, честно скажу, что находясь в нашем комьюнити, ну, как бы, таких вопросов и не задается, мы все как пользователи уже здесь, да, мы пользуемся хостов гриву все наши проекты но саму вот эту фишку самого кайфа вот как со стороны люди увидели то что мы им презентовали мы многие не видим потому что взгляд уже замылены у нас да может быть кому-то кто-то что-то не недообъяснил еще что-то непонятно может быть не хватает именно вот таких коротких каких-то презентаций, как именно на форуме оттачивается такой навык. Вот если вспомнить нас, например, 26 числа, первый день форума, и мы стоим утром, да, и пытаемся вот такие там презентации рассказывать там, и кто расскажет длиннее и, и, и страшнее эту историю, да, то лучше будет. То потом все было четко и по существу. Раз, раз, раз. И люди воспринимали это. Это было не просто так, что отгавкался и все. А именно, как бы они понимали, и пара-тройка вопросов, и уже все, них, чик, такое понимание приходилось, все отлично, все, как бы, ну, это надо было видеть, это надо было ощущать. Я вот смотрю, вот Андрей в чате пишет, да как на следующую поездку там попасть, как собраться, чат какой-то создать. На самом деле мы будем создавать, и я хочу сказать, если есть активные ребята в нашем комьюнити, присоединитесь к нашу команду, которая будет именно представлять. Потому что, бывав на вот этом форуме, который прошел, мы поняли, как надо и сам этот форум употребить для нас. Да? У нас должен быть какой-то такой... Тыл, который будет стоять за стендом, руководить этим всем, объяснять, да, кто мы, что мы, зачем мы, новичкам как-то давать информацию. А другая команда: вот если есть такие, как можно сказать, да, люди продвинутые именно по блокчейну, по каким-то сегодняшним веяниям, да, присоединяйтесь к нам, вы будете идти в авангарде именно по стендам, выхватывать что-то новое, потому что форум на форум не похож, постоянно что-то новое происходит там и все развивается, и мы просто вот на этом форуме честно хочу сказать, вот почему вот так вот сумбурно получилось, что пришлось только контактами обмениваться, побыстрее, побыстрее, потому что надо было еще про нас что-то рассказывать. А обычно ты когда на форум приходишь, ты раз такое то узнал, это узнал, то узнал, и уже какие-то идеи идут наперед. Вот Андрей же говорит, да, что приехал с форума полон идей каких-то. У меня сейчас как бы... Ну как, я сейчас вот делаю анализ какой-то, перекапываю эти все контактики, пытаюсь информацию вспомнить, кто мне что говорил, о чем, чтобы, ну как, для меня форум продолжается сейчас, да, но это все надо делать оперативно, и если у нас будет большая довольно группа людей, которые будут презентовать нашу компанию, причем агрессивно ее презентовать, да, то есть мы разделимся там на две такие группы, да, вот «Авангард», которые будут собирать информацию, по стендам этим чтобы мы оперативно все это предпринимали чтобы мы развивались, чтобы нас видели кстати и вот давайте организуемся как поедем на следующий форум именно соберем команду которая будет ну, двигать наши стенды вот. это будет очень полезно очень ну, как продвинет нас потому что такого ряда энергии такого позитива такого ну как настроя на успех и на будущее кроме как на таких форумах я не знаю ну в чатах очень трудно сейчас такое получить но я так понимаю что э, следующее развитие событий э, нашей компании к в следующем году оно и туда позитив принесет безусловно как это было и ранее там в двадцатом году да все мы это видели и чаты все там ликовали и, и радовались вот этого не хватает просто как обычно, я еще хочу такую маленькую ремарочку ставить. Ребята, не ведитесь на негатив и провокации в чатах. Компания живет, развивается, активно развивается. Просто постарайтесь услышать то, о чем говорят вам действительно лидеры, которые болеют душой за компанию, которые ее двигают. Вот это слушайте. Не слушайте там кто-то кто разочаровался, кто-то руки опустил. Ведь рассвет начинается перед тем, как, когда очень темно. Правильно? Все будет отлично. Так, ну давайте к вопросам вернемся. По, пока вопросов нету. По поводу еще... игры вот вопрос. Да, по поводу игры. Я, я быстренько скажу но, тогда. Ну давай, Иван. Да, слово да. Смотрите, вот сейчас, как бы вот сколько мы всего сказали все, и что до этого еще было сказано. Важно понять одну вещь. Все ждут блокчейн, все ждут пазл market, но все забывают про одной, одну очень важную вещь сейчас, то время, когда надо добывать наши активы. Это монету ВЕК и токен Райда. На самом деле, вот до недавнего времени, это была просто, ну, на самом деле, халявная раздача. Кто-то начал собирать, кто-то собрал слив, кто-то только начал осознавать. И вот сейчас пользуйтесь тем моментом, что можно ВЕК либо добыть где эмиссия еще есть, это век авто, либо купить на бирже, либо путем маркетинга в Golden Radio. Райды, получается, очень активно можно путем проектов заработать. Поэтому вот эти вот активы, это те активы, которые будут использоваться на пазл Market, Век как платежное средство, а райда как оплата за рекламу. Вот эти важные моменты помните, чтобы не получилось так, что через несколько лет, когда запустится пазл Market вы вспомните, блин, нам же говорили там несколько лет назад, а ведь это стоило копейки, о чем мы сидели. Поэтому не забывайте о наращивании ваших активов. Максим, я передаю тебе слово за игру. Да, как раз в продолжении того, что ты рассказываешь, сегодня в чате биржи обсуждали там, что у кого-то было там по 40 тысяч коинов, там, насыпали на аирдропе. Там, еще каких-то монет, которые в дальнейшем дали там, 100 иксов. Ну, вот поэтому, если бы люди не слили а, по дешевке, то они бы уже стали давно миллионерами. Поэтому а, мысль верная. А, что касается игры, значит, по игре... А... Уф, шо -шо. Вопрос, да, Хочешь человек узнать, Марина, что-то по игре, что, что можно рассказать, ну, то есть вопрос общий, ответ общий. Игра будет предзаказ в ноябре, в декабре, перед Новым годом или там в новогодние праздники, при хорошем раскладе, если все будет вовремя в печать сдано, игра уже появится у тех, кто предзаказ сделал в январе-феврале на общих маркетингах плейсах появится типа зоны Wildberries. Это что касается технической составляющей. Что касается организационной составляющей, игра будет использоваться в бирже CoinGalaxy как инструмент для привлечения и обучения новичков, поэтому мы дополнительно будем распространять информацию о том, когда мы будем подбирать руководителей в разных городах по проведению влайн-турниров по этой игре. То есть через офлайн-турниры мы планируем популяризировать игру и на турнирах дарить реальные монеты от биржи CoinGalaxy. Вот, то есть это одна из ну, стратегий, да, вот, которую мы будем использовать именно для привлечения и обучения новичков на бирже. Вот. Кстати, на форуме, да, Максим, вы дарите? А, да, мы на форуме дарили. Или то, там что... были призы использовать, сохранить, да, дадут иксы. Да-да-да, тоже... причем после форума еще а, с ребятами с соседнего стенда, которые очень хотели сыграть, но так и не успели. А, мы потом договорились, я уже перед поездом, у меня буквально там пару часов оставалось, я к ним в Сколково туда заскочил. Ну вот, а, Сыграли одну партию, правда до конца не успели доиграть. Вот, но ребятам понравилось. Они меня прям до, до выхода с, этого, с комплекса провожали. Вот. Ну, я потому что уже на поезд бежал, на электричку, там мне надо было успеть. Вот. И как бы хотелось уже все обсудить: обсудить, как там все это переводить в онлайн, там NFT, там вот это все короче, запартнериться. И, в общем, до, до, до выхода со мной ребята бежали. Вот мы обсуждали прям бегом-бегом все это, потому что ну, им понравилась игра, вот, что они прям захотели влиться. Вот. То есть реально как бы игра заходит людям, и вполне возможно, что через игру мы также будем партнериться с различными другими экосистемами, там, блокчейнами и прочим. Видел, там один из вопросов был, ну как, не то что вопрос, там нас похвалил, Андрей, по-моему, да, похвалил, сказал, но нужна реклама. Конечно, реклама будет, блокчейн, вот, который мы ожидаем, блокчейн 2.0, он сам себя не пропихнет. Конечно, хотелось бы, чтобы мы его двигали, пиарили, да, но без рекламы такие вещи не делаются. Так что это все, Искандер знает, он в курсе, все это готовится, поэтому, я думаю, тут без комментариев. Как, как говорится, всему ну, как свое время. Вопросов... Ну да, да, всему свое время, Уж ждем, мы сами, я вот с таким вот, ну, я не знаю, уже нетерпением жду, когда же появится этот блокчейн 2.0, потому что реально там вот те э, намеки, которые Искандер нам давал, как он будет развиваться, да, что будет давать этот блокчейн, именно с этими потребностями и подходили люди к стендам. Я думал, что там на комиссии особо никто внимания там не обращал. Это как краеугольный камень для многих комьюнити был. Потому что люди приходили, представители других сообществ. И вот как нам Искандер рассказывал, даже тем же самым летом и в начале осени, да, говорил, нашим блокчейном заинтересуются другие сообщества. Если блокчейном века обычного, который является форкафира, эфира, как бы... Ну, смысл сами сделали себе и все, да. То тут именно, да, люди хотят на базе нашего блокчейна будущего уже. А у вас спрашивают, а у вас вот это будет, а вот это будет, да, все это будет, да, все мы ждем вас. Как бы это уже о многом говорит то, что верным путем нас ведут. Не то же мы идем, а нас ведут за ручку, а мы еще там фыркаем, цепляемся за все, что можем, да, всеми частями и не понимаем. На самом деле у нас классный руководитель, который изначально самой ну, такой идеи которую тогда когда-то поддержала всего лишь там 20 человек а то может быть и меньше да и все это переродилось до того что мы стали же себя презентовать на форумах международных форумах ну я представляю что будет еще дальше если из буквально ничего да просто вот из желания его самого и людей поверивших в его идею родилось все это то что будет дальше если там другие какие-то там активы, да, другие криптовалюты развиваются на старте, когда в них просто-напросто находятся спонсоры, вкладывают какие-то деньги, какие-то средства, да, чтобы дальше все это развить, то у нас реально... И самое вот, немаловажное, ребята, я хочу сказать вам, что людей именно интересовала тема, что у нас сообщество, которое, которое слышит администрация и которое может на что-то повлиять вот точно так же вот как вот когда-то биржа сама да как она произошла у нас это вот было такое решение как бы дать альтернативу потому что мы развивались наш токен тогда веб-токен пейда колыбели его была биржа легко но вот было принято такое решение преждевременное было решение раньше чем по дорожной карте почему почему мы и, и не Трип все время Искандера, сделай нормальную дорожную карту, вот четко, чтобы было. Потому что Искандер, его политика такая, он ведет к цели, и настолько это все гармонично, динамично меняется. Когда надо что-то ускорить, да, это будет ускорено. И поэтому, это, вот, знаете, вот как вот художественную школу я заканчивал, да, и, ну, такое маленький такой. Историю, да, отойдем от сути. И надо было, прежде чем ты задаешь дипломную работу, эскизы. Надо было эскизы понарисовать, ну, такую прям стопу, папку, целую эскиза Если не будет, то ты, ты просто либо где-то это срисовал, либо что-то выдумал. А я заканчивала художку именно первый, я тогда заканчивал ее по такому предмету, как скульптура. У меня же такие ну эскизы какие там эскизы и самая фишка была в том что как бы культура это такая вещь которая меняется динамично меняется и вот это вот как раз вот динамичное изменение оно как бы меня и спасло да меня поставили высший балл все да, я в архитектурном мог поступить и, и без экзаменов на тот момент но вот этот путь сделать не так как все изменить все вовремя, но прийти к нужному результату для тебя, да, к высшему результату, вот это вот и есть ценное, вот это вот ценное такое маневрирование, да, вот точно так же, как Искандер видит, где что-то надо раскрутить, он раскручивает, где-то подкрутить, где-то вот даже вот с теми вот конвертациями разными, да, он управляет, он такой классный руководитель, который держит руку на пульсе сообщества. А многие, конечно, вот у нас есть какая-то узкая да. Вот я думаю, что вот так надо или вот так надо. Просто все вот кто вот так вот думает, ребят, ну мы ждем вас для общения, для поддержки, для продвижения нас на вот таких форумах. Давайте там все вместе это будем думать и все это будет двигаться и придумываться. А не просто в чатах сидеть там и давать какие-то советы кому-то. Если вот такой мы найдем какой-то консенсус, да, вот такой симбиоз из всех думающих людей, да, которые я я ничего против не имею, мне нравятся люди, которые отстаивают свои точки зрения, да, двигаются вперед, которые умненькие, которые в своей какой-то, там, может быть, даже узкой сфере, но они лучшие. Давайте вот так вот объединимся. Не будем просто советы давать. Хочешь сделать хорошо – сделай сам. Вот возьми, сделай, сделай готовый продукт такой, да, и выйди с предложением, и, и вы сами увидите результат. А это мы все друг друга будем поучать, что-то там рассказывать, конечно. Никто это не будет принимать, ну, не то, что всерьез, а то, что даже и делать никто не будет. Вот. Давайте объединяться и будем конкретно, делами своими будем доказывать это, делами своими будем доказывать, что мы именно сообщество. Как-то так я зашел тут, тут Так, вопрос. ну, может, еще раз вопросы тут, будут какие Вопрос про Искандера, что его давно не слышали и когда-когда, да? А, смотрите… Искандера раз... давно не слышали. Да, это самое, говорю, я даже по рабочим вопросам, да, там по бирже, вот последнее, когда с ним общался, брал у него там различные документы для регистрации биржи, да, потому что, ну, на биржу такие зарегистрировали на британских и юридических островах, вот, и там тоже процесс регистрации, ну, такой не, не просто формальный, да, что там, Кидываешь там копию паспорта и тебе все регистрируют. Там реально верификация всех, кто участвует в создании общества. То есть, там и видео верификация, и там подписи, и нотариально заверенные документы. То есть, там, ну, все серьезно, вот. И, собственно, вот вытаскивал я его оттуда из его процесса по блокчейну. вот, реально, прям я его даже по документам вытаскивал еле-еле. То есть, там уже Искандер, пора, Искандер, давай, Искандер, нас ждут. Вот, поэтому а, как, если вы увидите Искандера, а, рассказывающего что-то на вебинаре, то знайте, что это для вас прям большая честь, да, что он вам время уделил, потому что даже даже мне а, там какие-то подписанные документы я там ждал по несколько дней, а, потому что у него там такой загруз, что даже мне он отвечал там с задержкой в несколько дней. Вот, поэтому как бы а, всему свое время. То есть Искандер прям очень туда увлеченно тут, погрузился в разработку блокчейна, поэтому даже не хочется его отвлекать от этого дела, вот, только в самых каких-то крайних случаях, дергаем его, вот, а так, собственно, ждем, когда он сюда делается и уже он выйдет с готовой информацией, уже, что, ребята, вот мы сделали, сейчас я вам презентую и расскажу. Я бы еще хотел вот добавить. я хочу сказать, что спасибо, что он не вышел ни с какой информации, вот даже вот для нас, вот участников этого стенда, потому что ну, обязательно в запале, мы что-то понаговорили. там не надо этого всего нам знать было, все дозировано, идеально все получилось. По поводу АЦЦ, до да, актива АЦЦ, я смотрю вопросы пошли у нас, когда их будут в бинар заводить. Ну, сейчас мы можем только порассуждать, никакого инсайда нет, просто включите логику, когда его могут завести в бинар. Я так понимаю, и Искандер когда-то сказал, ну, может быть, он потом передумал или, или не знаю, может быть, какое-то другое будет решение, но в бинар ЦЦ будут заводить только лишь тогда, когда курс райда поднимется к бинарному курсу райда. И это даже экономически грамотно для самой экосистемы, вы сами знаете почему, да, потому что мгновенно может и курс райда упасть, если просто-напросто сейчас дать отмашку. Мы это проходили, да, вот как с первого акселератора аксели просто тупо перевели в бинар и все, и к чему мы пришли. На самом деле надо вот именно дождаться а то что курс райда когда он вырастет это все только лишь дело наших рук и посмотрите как ну как он борется как он пытается расти да как он растет периодически как ребята его двигают всеми способами правдами неправдами кто-то там через э, бизнес, инкубатор двигает да кто-то там своими какими-то постами кто-то по работе на земле да до кого-то вот сейчас недавно стало доходить, и, ой, почему же я раньше в бинар не зашел. Как бы нам вот надо, если токен Райда будет востребован в какой-то из проектов, и люди увидят что там зарабатывается, хотя вот посмотрите действительно на вот этот флешмоб, который с бизнес-инкубатора идет, да, и заработки именно по бинару идут. Рабочий проект, классный проект, заработок даже лучше, чем в первом бинаре, честно говоря. Почему не работать тут? Не знаю. И запускается вот этот механизм. Так что я думаю, что скоро мы увидим и более высокие планки у курса РАД, Ну вот примерно, когда он будет стоить, наверное, 6 долларов, как в кабинете бинара, тогда, наверное, и и будут родить. Но еще раз повторюсь, это чисто мое мнение, мое наблюдение за брифингами, за который которые Скандер вел. Ну и как бы, ну и так, логично, если поразмыслить. Да то повторяться как бы ну не стоит потому что уже первый бинар мы так похоронили да и что мы что мы там спасли в итоге боремся до сих пор еще отголоски идут и идут и они еще будут продолжать вот. я, я еще в добавлении скажу соединение лично у меня очень... и а ты говоришь а... давай давай, давай договоримся вот. а я читал вопрос просто тут Александр ну, пишет, тогда, ребята, я... лично у меня очень большие надежды. Давай говори, да. Вот получается, я сейчас соединю, наверное, это как его. И то, что Максим сказал, и виталия Хотел сказать, после Максима Виталий не стал перебивать. Вот многие говорят, что а где Искандер, где Искандер. Давайте уже немножко осознаем то, что мы стали взрослые. Мы уже не дети, которых надо за ручку постоянно вести, хотя нам Искандер и так постоянно говорит в открытую, что надо делать. И мы более самостоятельны. И мы можем выходить уже на более серьезные уровни именно благодаря тому, что Искандер занимается технической частью, которая от него зависит, а мы занимаемся все своей частью, то есть <coughs> подготовкой площадки, так скажем, для блокчейна, для пазл-маркета, для расширения сообщества. И как вот сейчас Виталия сказал, ждать. Что ждать? Вот многие ждут. Оно действительно так и есть. Бинар. Когда стартовал обновленный бинар, понемножку так люди начали заходить. Это очень хорошо. Лимиды не схлопнулись. Сейчас все больше и больше начинают заходить партнеров. Осознают, что это реально живые деньги здесь и сейчас. Потому что там пять видов дохода. Не будем углубляться в маркетинг. Но к чему я вот это вот все сказал? Сейчас расскажу коротенькую историю, но поучительную. И сразу все встанет на свои места. Ученик подходит к тренеру и говорит, тренера долго ждать, когда я стану чемпионом? На что ему тренер ответил, если ждать, то долго. Поэтому давайте не будем ждать. Да. Будем пользоваться тем, что у нас уже сегодня есть. У нас есть классный инструмент Бинар, это который вот, все свои вопросы можно через бинар закрывать здесь и сейчас. С этого же заработка можно откупать себе век. Даже вот новички, кто приходит у меня, я им сразу говорю, что вот так, вот так, ну после того, когда ознакомился с компанией, говорю, вот вам инструмент, у вас на сегодня нету ничего, но с этого инструмента вы себе сделаете и капитализацию век, и капитализацию райда. Поэтому пользуйтесь вот этим наращивайте активы, и когда ЦЦ дадут заводить, это будет просто приятной неожиданностью. Вы даже не заметите, как это произойдет. А если просто сидеть и ждать, ну, естественно, тогда и время тянется. Так что вот так. Давайте не будем ждать, а будем действовать. Ну да, я там видел сейчас вопросик такой, ну как, не вопросик, а типа какого-то такого подколки с мешка было по поводу АЦЦ, пусть останутся типа просто циферками в кабинете. На самом деле это неправильная такая позиция, возможно не объяснили то, что актив АЦЦ это был всегда ускоритель и всегда была возможность его использовать именно по назначению для ускорения стекинга самого коина век. И хочу больше сказать, в тот момент, когда мы уже видели, что возможно не получится его вывести, спросите, вот скольким партнерам вот мы, ну вот кто тогда подключился, Коля Докаренко, по-моему, Енина подключалась к ним, да, своим партнерам кто хотел, мы заводили стейкинг и ускоряли как бы майнинг, да, вот этот стейкинг сам, да, активовек, поэтому я не знаю, у кого там они останутся, Просто как циферки в кабинете. Но еще не надо вот спускать то, что Искандер сказал, что будет применение, что его переведут. Но единственное, что помогите, вот не какими-то смешками, да, помогите нам поднять курс райда до вот тех вершин, на которые, в принципе, и можно реально заводить АЦЦ. Потому что это же произойдет просто-напросто замена да, одного актива на другой только еще в большем количестве. Потому что вы же не просто его заведете туда, этот АЦЦ, вы в инвестиционную программу запустите, а она даст каких-то там иксов, образно говоря, да, завели там одну отцежку по тому курсу, а получилось только торайта у вас. И поэтому, чтобы не было вот такого вот, ну как, профицита актива на рынке. Поэтому вот и подтягивается все к тому, не искусственно подтягивается курс. Этот, да, а действительно, его надо вот такой вот работы, работа именно в бинаре. Нам надо его сделать, чтобы у него курс был не нарисованный, не запампленный, а именно устоявшийся. Потому что, конечно, люди, которые заведут туда АЦЦ, для какой цели они заводят? Да? Не двигают, же бинар, они не двигатель бинара, они не будут выводить, а бинарные пакеты депозитные, они дадут большое количество райдов. Поэтому их чуть-чуть припадет. Его нельзя сейчас заводить сюда. Вот, Ну, как-то так. Ну, что, а, и по поводу того, остается. что GNT да. нельзя выводить. О -о. И... Ну да, да. Я вот слежу за регламентом последнее время. Смотрите, я по GNT еще раз поясню. Я не знаю, почему как бы, они делятся с партнерами, почему не читают в официальном чате призм-вектор. Там уже неоднократно администрация ответила, то, что проект призм Вектор было решено закрывать, так как он не поддержали ни наше сообщество, ни сообщество призм. И всем, кто не вышел в безубыток, Будет начислена компенсация, но компенсация не в долларах, не в биткоинах, там, не в веках, точнее в веках может быть, не в райда, а именно в тех активах, что заводили. А кто забыл, а такие есть, заводили туда либо век, либо призм, а то недавно доказывали в чате призвектора, что у кого-то супруга 300 долларов то завела, а доллары вообще туда не заводили. Поэтому как бы, наберитесь терпения, как бы участников было достаточно большое количество, кто-то заводил монеты, век, призм, и как бы сейчас администрация каждый кабинет считает. И как правильно Виталий подметил, я сейчас еще раз это подчеркну, АЦЦ, ФСТ, GNT это не спекулятивные э, инструменты, это э, по назначению специально сделано использовать по назначению. АЦ для ускорения стейкинга, ФСТ для ускорения депозита, ДЖНТ для увеличения добычи призм. И кто использовал это по назначению, тот ни один человек не чувствует себя убыточным. А кто пришел спекульнуть просто на этом, ну я уже вот так вот выразился. Ну, покажите мне хоть одну компанию, которая при закрытии проекта в безубыток отдает те же вам монеты, которые и брала. Но таких нету. А АЦЦ теперь наберитесь терпения ФСТ, но у ФСТ, как показывает создание депозитов в авто скоро, похоже, и их дефицит будет. У кого есть АЦЦ, пользуйтесь моментом, меняйте на ФСТ. Не буду в эфире фишечку говорить, промолчу. Такие вещи нельзя говорить. Пользуйтесь моментом, изучайте кабинеты. Не, на самом деле у всех, у всех будет скоро шанс окунуть именно на наших активах, да, на веке, на, который будет на блокчейне 2.0. Посмотрите на криптовалюты другие. Да. Именно в том, что они волатильны, да, то, что они могут давать иксы, они нам и интересны. Да, что нет у них стабильного какого-то роста у каждой валюты. Каждая валюта проходит какие-то этапы коррекции, да, бурного такого развития. Там, либо какие-то периоды застоя у многих валют есть. Да. Вот посмотрите на тот же самый актив трон, да, в который изначально на старте вложены там, миллиарды долларов были и что ну падает и падает как бы и никто же не плачет да но есть люди которые поклонники этого актива а посмотрите на тот же самую монету ну как шиба да у которой нету ни технологии форк эфира обычный неизвестно кто сделал ну вот она растет точно так же ребята вы просто верьте в свое будущее это не просто там я на самом деле человек такой я ну как нельзя сказать что там какими-то практиками духовными увлекаются или еще то установками там да там что-нибудь там на люстру закидывать и прочее да, деньги надо каждый день просто по чуть-чуть делаешь маленькие такие ну как шажочки да в своем бизнесе с одним поработал с другим как-то двигая сообщества вот я вот например все лайкаю как бы комменты не только даже наши да а просто вот как вот криптоэнтузиасты я вижу там про биткоин пишут вижу про эфир пишут кто-то там про полкадот я взял лайк, лайк, лайк, потому что я двигаю тему вот этой вот криптовалюты. Это, это мир будущего, действительно, в который надо сейчас стремиться, и мы уже там кто-то двумя ногами, кто-то одной, кто-то там чуть-чуть заскакивает в этот поезд. Да? Причем этот поезд еще даже и не трогался, да. Потому что, как вот статистика говорит, криптовалютами, ну, как занимается там, ну, в этот бизнес величину всего 1% от населения. А представляете, если это будет 10% от населения, да, какие объемы вообще в этом рынке будут денег? И именно то, что мы развиваемся, то, что мы получаем какую-то, ну как, не какую-то, а такую мощную квалификацию, такую подготовку в нашем сообществе, в нашем комьюнити и стоим у истоков, у зарождения разных активов. Может быть, впоследствии тот же самый АЦЦ вы скажете, ой, зачем же я вот это вот просился, чтобы его в бинар вывести? Никто же не может сейчас дать такую гарантию на самом деле. Потому что, как даже в монету Dogecoin, вот, сам создатель не верил. да, Он продал ее, просто напросто всю эту технологию, все это сообщество он продал за один автомобиль Honda Civic. А на сегодняшний день, когда разросся этот актив в своей капитализации, да, вся капитализация, как будто все, все заводы, все фабрики этого концерна да, стоят. Поэтому, ребят нам выпал шанс, его надо использовать. И побольше позитива, меньше негатива и верьте всегда, все получится. Вот как-то так. Так, еще один вопрос. Виталий, большое спасибо за ФСТ подаренный, очень хорошо получилось. А, пожалуйста. Всегда рад. Так, ну, ну я... будем прощаться, наверное, да? Да, да, да, я опять напоминаю про регламент, чтобы мы за нее не вылезали. Вот, было приятно вас снова всех увидеть вот, после небольшой этой самой да, разлуки на несколько дней, пока добрались все до домов. Вот. И также благодарность всем слушателям, кто нас дослушал до конца, кто задал вопросы, вот, и кто активно участвует в развитии сообщества. и Мы находимся с вами в правильном месте, делаем хорошее дело вместе. Всем хорошего вечера. И в классном сообществе. И осознание во сне, что мы в нужном месте. Всем пока-пока. Да, ребят, все, всем пока Я и профита.